Всем привет! Совет от вашего подсознания расклад плюс игральная карта. Так, давайте посмотрим, какой будет совет. Совет. Возможно, вы к себе относитесь не очень хорошо. Обратите внимание, как вы относитесь к самим к себе, к окружающему вас миру. Относитесь с любовью. Ваша любовь это вы сами и есть. По поводу здоровья также обратите внимание. Относитесь с любовью к своему здоровью, к своему сердцу, к своей душе. Обращайте внимание на то, какие у вас появляются возможности. Относитесь с любовью абсолютно ко всему, к себе, к окружающему, к природе, к животным к нашей планете Земля. Цените то, то, то, что у вас есть, относитесь ко всему хорошо, к чему-то новому учитесь, познавайте новые знания, с любовью относитесь именно к тем знаниям, к тому труду, который вы видите, вы понимаете, что человек старается, чему-то учится. Также ваши старания, ваши знания будут вам даны для того, чтобы вы могли улучшить свои финансовые вопросы. Также отношения с самим собой, ваши знания данные для того, чтобы вы использовали сумму, понимали, как относиться к себе, к своей энергии, По поводу возможности, чтобы с любовью относились. Возможно, вы не проявляли свою любовь. Но когда вы начнете с душой относиться к самим к себе, к самой к себе, вы сможете с душой относиться к окружающему миру. Также начнете ценить. Ценить все, что у вас есть, что вокруг вас. Вы посмотрите, насколько наш мир прекрасен, насколько вы прекрасны. Вы насколько интересны, интересны. Когда вы понимаете, что. У вас все получится, вы сможете. У вас не только уверенность и вера в самих себя, но еще и душа радуется тому, что вы доверяете. В первую очередь самим себе, самой себе. Обращайте внимание на вашу душу, на ваше сердце, на глубину вашей души, на ваше подсознание. Всем пока.